Закончим мы песенкой про паруса. Вот видите. Хаба-хаба блюз, корабль, паруса. Мы это дело очень любим, и чувствуется, что какой-то подул хороший ветерок, и наш кораблик вроде бы потихоньку двигается, двинулся я бы так сказал, вперед. Давайте, песня «Паруса», последняя, завершающая этот концерт. Отдать концы, понять все паруса, Плыть вперед, куда глядят глаза, Смотреть на бесконечный океан, И все, и все по силам нам. Не думал, что нашел, что потерял, На столько лет метался среди вел, совсем забыл, что я море платье. Несел С вами сегодня был вокальный инструментальный ансамбль. Ха-ха-ха-ха!